Дорогие мои девушки, давайте сегодня еще один вопрос с вами разберем. Это практически практика, которую мы с вами делаем вот просто в этом коротком видео. Ответьте сами себе на вопрос. И я буду вам благодарна, если вы напишите в комментариях под видео. Я тоже буду вам очень благодарна. Что мешает вам получить замечательные отношения, взаимопонимания, любящие чтобы мужчина дарил подарки, чтобы он был счастлив рядом с вами, чтобы вам с ним было хорошо, чтобы он исполнял все ваши желания, закрывал все ваши потребности. Что мешает вам уже сегодня получить эти отношения? Или почему вы еще не в таких отношениях? Почему вы ссоритесь с мужем? Или почему вообще нету мужчины рядом и никакой вам не нравится? Почему? Задайте себе сами вопрос. Ваше подсознание знает. Если вы задаете себе вопрос и остановите свое э, внутреннее вот это вот, э, мышление на какую-то минутку, на одну минутку, вам придет ответ именно для вас. Уникальный для вас ответ, который нигде и никто вам не скажет. Ни один психолог, ни один таролог, ни один ясновидящий. То есть про вас придет вам в ответе настоящая правда. И тогда уже нужно что-то делать с этой правдой, да, будьте аккуратны, с правдой нужно что-то делать.